Благодаря успеху первого фильма трилогии ⁇ Неведомые стоки ⁇ я дал возможность продолжению. И съемки фильма ⁇ Неведомые истоки 2 грамм мы начались 18 июня 2022 года, примерно как раз спустя месяц после премьеры фильма ⁇ Неведомые истоки» самого первого фильма. И стоит заметить, что съемки фильма ⁇ Неведомые стоки ⁇ 2, фильма продолжения ⁇ Неведомые стоки ⁇ продолжались два месяца. После 18 июня, и закончились где-то в августе 2022 года. Поэтому съемки длились очень большим и титаническим трудом. Снимать было, как примерно, тяжело. Каждый день, почти. Каждый день, снимая сцену, а потом после съемок начинаешь монтировать отснятый материал сцену по сценарию. Каждый день, снимая сцену. Каждый день, снимая каждый кадр, чтобы удалась фраза, чтобы удалось с ней снять дубль. То есть, простите, чтобы правильно была произнесена фразы персонажа в каждом дубле, в каждой сцене. И примерно считается, что каждый раз, когда я снимаю, каждый день фильм, начиная с первой страницы до... и заканчивая сценарий, продолжая снимать. Каждый день я снимал с... сцены, потом начинал монтировать отснятый материал. И так постепенно двигаясь дальше по сюжету дальше и дальше. Пока не закончится сценарий фильма. И ведь я к чему веду? К тому, что каждый раз, когда я, нач... когда я начинаю съемки, съемки нового фильма, я начинаю как. Как всегда, по сюжету с первой страницы, с первой сцены. И продолжаю снимать каждую сцену каждый день. Монтируя после съемок каждой сцены, отснятый каждый день. Начинаю монтировать каждый отснятый материал каждый день по, по сюжету. И так двигаюсь дальше по сюжету дальше, дальше, дальше, от первой до последней страницы, пока не закончится сценарий, пока полностью не закончен будет фильм. Каждый день. Каждый день снимая сцену, а потом после съемок этой сцены монтирую ее на монтаж-программе, потом снова продолжая снимать фильм. И так раз за разом, пока сюжет, сценарий полностью не будет закончен. Пришлось снимать каждого персонажа, каждого. Если что не так с фразой, если, если неудачный дубль совсем неудачный, полностью переснимал каждый дубль, пока полностью не получится правильная фраза или правильный дубль. Тем более, что... Я даже записывал видео отчеты со съемок, показывая, как я снимаю фильм, и даже показывал эти как раз дублет, который вы видите на экране, как раз эти видео отчеты даже в своем инстаграме, которые почему-то заблокировали, и, и поэтому в новом инстаграме они не покажутся, то есть не покажутся, покажутся даже сейчас. Да, даже снимал даже даже видео как раз именно даже в костюме, но полностью о том, как я снимал, прописил фразы, я не мог, потому что я не мог показать полностью детали своего фильма который пока в производстве, иначе чтобы чтобы не позволить э, дать своим подписчикам это, ну короче говоря, чтобы избежать спойлеров Фильм снимался одновременно и на хромаке, и на природе. И считается, что на хромаке были как раз сняты как раз именно фоны на хромаке и подставлены некоторые фоны, чтобы создать впечатление, как будто это натуральные съемки. Хотя съемки, конечно, конечно, и были натуральные, и на хромаке, и на природе. А вот на хромакее, конечно, было самое чудо. А вот особенно на природе было еще лучше. Это было просто как сказка. Но продолжение фильма «Неведомые истоки, вторая часть «Неведомые стоки» под названием «Городница тьмы» состоится 12 ноября 2022 года, так что ждите. Подписывайтесь.